Всем привет! Сегодня знакомимся с лечебной рыбой, мышами-щитоводами и пятипалыми мутантами. Подробности далее. Исследование микрофлоры кишечника, обычной скумбрии, позволило ирландским ученым сделать многообещающее открытие. Специалистам факультета микробиологии Университетского колледжа города Корпу удалось обнаружить в тканях этой, пожалуй, самой распространенной в прибрежных водах Ирландии рыбы несколько типов белков формицинов, обладающих ярко выраженным противомикробными свойствами. По словам одного из авторов исследований, Фергюса Коллинза, серия лабораторных тестов показала, что формицин существенно подавляет рост болезнетворных бактерий, может применяться для лечения различных воспалений, малярии, токсоплазмоза, а также ряда других инфекций. Умение оценивать количество объектов является одним из самых интересных и ярких проявлений умственных способностей не только у человека, но и у животных. По данным исследований, самыми способными щитоводами являются полевые мыши. В экспериментах, приведенных учеными Института систематики и экологии животных СОРАН, заверки продемонстрировали очень высокие результаты. Оказалось, что полевые мыши могут отличать изображение с 8 фигурками от изображения с 9, что является плохо различимым множеством. Ученые отмечают, что такому достижению могут позавидовать Некоторые племена Южной Америки, в чем языке нет чисел больше четырех. Ученые из Монреальского университета пришли к выводу, что 5 пальцев на конечностях большинства млекопитающих – мутация последовательности ДНК, доставшихся еще от древних рыб. По данным исследователей, за формирование плавниковых лучей у рыб и пальцев у млекопитающих ответственна одна и та же пара генов. Канадские ученые провели серию экспериментов, наблюдая за развитием зародышей мышей и мальков аквариумных рыб Даниурерио. У эмбрионов мышей гены активировались в разных частях зачатков конечностей, в то время как в развивающемся плавнике мальков рыб они активировались в цепленном виде. Отсюда заключение, переход к пяти пальцам произошел путем мутации последовательности ДНК. Это были самые невероятные новости науки на сегодня. Пока-пока.